Очень часто сетевики не понимают, что основная задача – это создать гигантскую клиентскую сеть. Не обязательно для этого нужно бегать, кому-то что-то продавать. Вообще слово «бегать» и «продавать», по-моему, вообще это прошлый век. Господа, пандемия на дворе. Какое «бегать» и «продавать»? То есть нас без масок уже никуда не пускают. Подумайте просто о том, что наша задача уже, уже работать в интернет, уже делать людям предложение через видео, через видеосвязь, Через э, аудиосвязь, но мы связываемся с людьми и делаем им презентацию онлайн. Мы делаем им встречу по продукту, помогаем человеку подобрать продукт. Он становится нашим клиентом, он заказывает себе его домой. Ему привозят этот продукт в специальной службе доставки. И вы за это получаете процент, за то, что вы организовали для компании клиента. Клиент продолжает делать покупки, вы за это получаете деньги. Независимо от того, вы звонили клиенту или нет. Создав клиентскую сеть... Мы получаем с нее прибыль. Это и есть пассивный доход. Мы подбираем человека, который становится членом команды. Обучаем его строить сеть и приглашать других людей. То есть мы обучаем человека базовым навыкам по созданию клиентской структуры. И мы помогаем человеку освоить навыки по расширению структуры, по расширению команды. И вот этим навыком мы делимся с новичком. И когда мы новичку показываем, как выстраивать большую организацию, то человек становится в нашей команде лидером. И тут, по большому счету, почти не имеет никакого значения новая компания или старая. У новой компании просто есть один замечательный риск. Этот риск называется «компания закрылась». Вы знаете, я видел сетевиков, которые просто вот так потеряли компанию. То есть была компания, они были лидерами в этой компании, у них была структура, они получали очень приличный доход. Компания раз и закрылась, и людям пришлось искать себе другую компанию. А команда в этот момент, которая была в структуре, уже разбежалась. Лидеры не бегают за своим наставником, как за каким-то гору, они все предели. И даже если я сейчас что-то рассказываю, мои лидеры предели, не они заняты другим делом, они создают товарооборот. Так вот, если вы человек, который хочет состояться в этом бизнесе, и получать пассивный доход, не имеет никакого значения компания новая или не новая. Имеет значение, кто ты и какие твои навыки, кто ты как личность, на что ты собираешь людей, какие навыки ты можешь дать своим людям и какую ценность ты вкладываешь в свою организацию. Все остальные мульки – это просто обычная реклама. Поэтому если ты тот -то человек, который хочет в этом бизнесе развиваться, подпишись на мой канал, поставь лайк, будь чаще счастлив. С вами был Зайцев Алексей. До следующих встреч. Пока-пока.